ждет в ближайшие три месяца, а, поскольку каталог, который с которым мы будем работать в течение лета, вот вот уже на подходе, у нас есть его электронная версия, и вы завтра сможете получить электронную версию каталога в рассылке вместе с записью вебинара. А сегодня вы сможете увидеть и услышать комментарии по поводу того, что нас ждет в течение всего лета. Итак, мы сегодня с вами собрались для того, чтобы узнать, что нового для нас приготовила компания в летнем каталоге. Верно? За этим пришли? Если да, напишите в чате, что да, хотите узнать новости. Хотите узнать о новинках? Да, лично. Хорошо. Ну, чудесно. Отлично. Добрый вечер еще, раз. да. Хорошо. Итак, мы сегодня будем говорить о новинках лета. Это первая новинка. И у нас сегодня еще одна новинка. Но когда мы говорим о спикерах, говорят не новинка, а говорят дебют. И у нас сегодня дебют такой полноценный, настоящий нашего спикера, нашего консультанта нашего человечка, которого, я думаю, что практически все знают. И как-то так уж получилось, что этот консультант достаточно продолжительное время находился как-то на втором плане, все время на подхвате, всегда его работа была такая, Незаметная, но очень интересная, ценная, важная. И сегодня пришло время дать слово этому консультанту. И сегодня у нас предстоит дебют консультанта компании «Ламбре», моего личного помощника, моей правой руки, Алсу Валеевой. Я прошу вас поприветствовать ее и поддержать сегодня, поскольку это ее первое выступление, я знаю, что она волнуется. Алсу будет немножко о себе говорить, она будет очень скромно говорить, как очень скромная девушка, но я хочу сказать, что с Алсу я знакома достаточно давно, уже более 10 лет, и я знаю ее как очень ответственного, как очень энергичного, как очень инициативного человека. И знаю, как очень приятную, милую, добрую девушку, заботливую маму. Вы бы видели, какой она праздник устроила для своей трехлетней дочки. Могу много говорить, очень люблю Алсу. Единственное в заключение хочу сказать, что как-то в разговоре Александром Ивасика он мне сказал: я завидую вам белой зависти, то есть мне, потому что у меня есть такой помощник. Я сама себе завидую, если честно. Вот, поэтому очень благодарна Алсу за то, что ты есть в моей жизни, в бизнесе и рядом. Итак. Я готова передать слово. Алсу, если ты готова взять это слово. да. Судя по смайликам, готов. Тогда я передаю тебе микрофон. Прошу, мы тебя все приветствуем. ли слышно? Не зависаю ли я? Не зависаю, нормально, не помнит. Все, отлично, спасибо большое. Когда про тебя говорят, я, честно говоря, специально убежала, потому что сейчас все, все забуду, что хотела сказать, а сказать хочется очень многое. Потому что пришел очень интересный каталог, он меня так вдохновляет. Я, все, я уже который раз вам пишу про то, что мы делаем жару летом. <laughs> причем создаем ее сами. А, компания для нас постаралась. И будет очень много новинок. И, а, новинки, которые я люблю по уходу за лицом, за волосами, за телом. Люблю, потому что их создает наша Анна Монгер. И а, я слышала ее только один раз, имеется в виду воочию, на бизнес-форуме в прошлом году. И именно тогда я поняла, если честно, я абсолютно не поняла, о чем она говорила, не потому что она говорила на поиске, а потому что там было очень много терминов. Но я поняла одно, что этот человек настолько педантично относится ну, к каждому продукту, она настолько вкладывает душу в каждый продукт, и именно поэтому у нас каждый продукт уникальный. Поэтому я теперь с такой, тоже с такой же любовью говорю, я уверена в качестве наших продуктов. И ну, давайте начнем. Меня зовут Алсу Валева, Я в принципе уже достаточно давно в Ламбре. И ну, как я написала, с тех пор я верна себе. Выше второй ступени маркетинг-плане не поднималась. Поэтому я такой, наверное, вечный новичок. Скоро уж на пенсию, как говорится, а я до сих пор внизу. Я люблю организовывать мероприятия, тренинги. Я достаточно долгое время организовывала тренинги. Я люблю это делать, потому что люблю психологию, люблю копаться в чужих тараканах. Но сейчас, но я всегда любила также и духи. И сейчас я студентка Академии парфюмерного бизнеса, и я очень счастлива, что я пошла учиться в Академию. Мне настолько там все ново, мне настолько там все интересно, и каждый раз, выполняя домашние задания, с таким смаком, с таким вкусом я это делаю. Вот честное слово, мне впервые такой в жизни, что я занимаюсь делом, которое меня очень сильно вдохновляет. И главная ценность моя э, на данный момент, я считаю, что нам всем важно быть э, свободными людьми. Свобода для меня – это не только финансовая свобода, не только свобода передвижения, но прежде всего свобода внутри тебя, то есть не зависеть от других, не зависеть от, от мнения других. Э, как мне кажется, человек, когда свободен, он именно в любви находится, поэтому свобода и любовь – это... Вот на данный момент я думаю так, что если мы сможем быть, если мы сможем быть свободными и любить сначала себя, а потом всех, то все у нас в жизни будет хорошо. Да, Людмила Федоровна, кстати говоря, духи и психология. Именно благодаря Академии парфюмерного бизнеса я нашла, как соединить в себе духи, вернее, в своей деятельности, духи и психологию. Вы тоже обучаетесь, вы понимаете, насколько нас сейчас обучают, совсем по-другому взглянуть на духи, совсем по-другому подойти клиенту вообще. И как, как мы меняемся, прежде всего, меняемся как профессионалами, как профессионалы уже. Ну, я вот могу сказать, что по переписке в нашем очень-чате мы, мы все поменялись. Если, я знаю, что здесь многие наши вот консультанты, которые сейчас проходят обучение, если вы чувствуете, что с собой изменения, давайте поставьте число 5. Да, Елена Викторовна. Жду, жду, жду вашей пятерки. О, отлично. Ну, одним словом, я поняла, что я правильно уловила нашу общую атмосферу. А теперь к нашему каталогу. А, масло для лица и шеи. В составе этого масла а, есть шесть видов натуральных, очень уникальных и очень драгоценных масел. Про него много говорить не буду, но я уверена, что, наверное, многие из вас уже попробовали его. В принципе, масло предназначено больше для сухой чувствительной кожи, но у меня вот жирная кожа, я очень его люблю, потому что оно не закупоривает поры, впитывается мгновенно, и вот оно и приятный вкус, и оно легкое, хотя масло, но оно очень легкое, это краска. Так что рекомендую, если кто-то еще не попробовал, и боится его летом пробовать или там оставил на, на зиму, можете летом спокойно пробовать. Еще один уникальный продукт, который у нас на основе молозива, это крем колостру. Да, кстати, масло настолько расслабляет, если раньше ты наносишь крем, просто потому что это надо, да, то масло, оно действительно заставляет тебя задержаться на своей шее, на своем лице, каждый, несколько раз провести по нужным массажным линиям. Масло, оно успокаивает, это правда. Крем-колостром, крем на основе молозива. Крем на основе молозива, который... Э, я его, в принципе, могу считать, что это практически натуральный крем. Кстати говоря, я надеюсь, вы помните, вы помните, вы говорите своим клиентам, что как только вы открыли крем, вы его обязаны хранить в холодильнике. То же самое у нас и с биодобавками на основе молозива. И... Начала уже второй флакон. Действительно так, вот э, если ты наносишь э, крем, любой другой, и вдруг он попал у тебя на губы, то, э, наверное, э, ну, ты понимаешь, что это какой то инородное. Это не то, что несъедобное. А вот если попался крем-колостром на губы, например, то ты его можешь такой облизать. Вот У меня было такое, это было мое первое знакомство, это у меня так получилось случайно. Я когда облизала, я поняла, насколько вот он действительно натуральный, насколько он вкусный. И еще э, э, летом очень хорошо у нас работает э, э, коллекция сывороток коллекций. Это это я говорю по своим наблюдениям и по отзывам моих клиентов, потому что они брали и зимой. И летом, и все-таки они любят, вот именно летом был наилучший эффект, особенно вот для, для кожи вокруг глаз. Поэтому я решила тоже, что покажу вам, не отказывайте не своим клиентам. Даже кошки, вот кошки, кстати говоря, они ведь действительно знают, что кушать, что нет. Кошки не обманут. Вот, поэтому своим клиентам, пожалуйста, обязательно рассказывайте об этих сыворотках. Это действительно уникальная и классная сыворотка. А теперь первая новинка. Очень скоро мы ожидаем солнцезащитный крем с SPF фактором 50+. Если вдруг вы в магазинах увидите крем солнцезащитный и SPF-фактор стоит 60, 100, 120, по-моему, в прошлом году я видел даже 150, то это означает только одно, что у этого крема те же самые функции, что у солнцезащитного крема SPF 50, но есть еще плюс, маркетинговый ход. Поэтому в принципе... Такой фактор, как 50, это самый максимум. Потому что он уже блокирует до 98-99% всего количества ультрафиолета. Но э, э, я думаю, что вы пользуетесь кремами, нашими кремами в прошлом году. И вы знаете, насколько наши кремы уникальны, в том плане, что они сразу же снижают температуру тела, сразу же освежают кожу. И, конечно же, после наших... И, конечно же, после наших кремов мы уже не знаем, что такое облезлая кожа. Наш загар, если мы загораем, и у нас красная кожа, как у раков, и потом мы не можем спать ночью, потому что у нас отгорели плечи или спина, то с нашим кремом такого не происходит, все спокойненько, 2-3 часа кожа успокаивается, спишь спокойно, и загар ложится очень ровно. Так что ждем, ждем новинку. И э, у нас не просто солнцезащитный э, крем, а у нас он именно крем, еще подходящий для лица. То есть э, он выполняет и увлажнение, и вот как я уже написала, снимает раздражение, жжение и покра... э, уменьшает покраснение на коже. Следующая новинка, которую мы очень давно ждали, Сначала расскажу, что будет летом у нас пилинг, очищающий гель, плюс пилинг, плюс маска, три в одном. По-моему, уже год как нет у нас пилинга нашего виноградного, нашего любимого. А в этот раз в пилинг, пилинге будет такой основной доминирующей нотой ноты масла Бабасу. А масло Бабасу а, очень... Его сравнивают с маслом кокосовым, но по некоторым показателям масло Бабасу, оно даже превосходит кокосовое. Во-первых, он лучше проникает в глубокие слои кожи. Во-вторых, в масле Бабасу такое же количество лауриновой кислоты, как и в кокосовом масле. А эта кислота, она, во-первых, уникальна, а во-вторых, ее мало где найдешь. Мало в таких продуктах и даже природы борется эта кислота вообще с вирусами не просто с токсинами а с вирусами вплоть до вот если использовать кокосовое масло внутрь можно излечиться от вируса герпеса который не выведешь ни одним там лекарством, ни антибиотиком и вплоть до вирусов ВИЧ и масло Бабасу оно в этом плане не уступает кокосовому маслу Конечно же масло должно быть очень хорошего качества, холодного отжима. Если любой косметике. В любой косметике и также особенно, если вы хотите принимать мейтер кокосовое масло. Помимо этого, если в кокосовом масле у нас очень много, большое количество антиоксидантов, то в масле Бабасу таких антиоксидантов, которые лучше предотвращают окислительные сливные процессы, еще лучше. И в масле Бабасу таких антиоксидантов по качеству даже лучше находится, чем, чем в кокосовом масле. И э, масло бабасу сильнее увлажняет э, и, кстати говоря, не добивает поры. Понятное дело, и поэтому не способствует появлению прыщей, а наоборот э, борется с этими прыщами опять-таки за счет той самой уникальной лауриновой кислоты. Мы также ждем на основе масла посту очищающий гель для лица, для сухой чувствительной кожи, очищающий гель для лица, для жирной и комбинированной кожи. То есть у нас линейка Pure Therapy, Pure Therapy теперь теперь вот пополнится еще тремя продуктами. Поставьте восклицательные знаки, если вы этому рады. Крутой пилинг крутой ожидается, и не только крутой пилинг ожидается. На самом деле, дальше вы его тоже услышите. Отлично. Сейчас покажу просто, как выглядит наша линия Pure Therapy. Летом не забывайте, пожалуйста, про наши маски на основе бионаноцеллюлозы. Сейчас не буду на этом останавливаться долго, если есть новички или те, кто не видел вебинары по этим маскам, послушайте их, пожалуйста. Они действительно такой эффект дают, особенно если системно их применять в течение пяти недель, как нам советуют наши специалисты. Ну, вы просто себя не знаете. Следующая новинка. Я, знаете, каждый раз, когда готовишься к какому-то продукту на презентацию или, как сегодня, к каталогу, Выискиваешь новые, новую информацию и бываешь настолько в шоке, что у нас в природе все есть. И вот наша следующая новинка – это многофункционально очищающая маска с матирующим эффектом, в основе которого будет лежать бамбуковый уголь. Анна Монгет проведет вебинар в конце июня именно по этой маске бамбуковый уголь обязательно прочитайте, что это такое потому что его можно применять и внутрь, и он очень помогает при, при многих серьезных заболеваниях, заболеваниях и бамбуковый уголь подойдет всем но это все-таки природный, природный компонент так вот, что касается нашего лица, то бамбуковый уголь это своего рода пылесос для кожи. Он впитывает излишки кожного жира, забирает грязь. При этом он создает барьер, исключающий проникновение бактерий, токсинов. Но в то же время, очищая и забирая у нас э, всю грязь, он сразу же насыщает полезными веществами. А там действительно, вот, если почитать, этот природный бамбуковый угол содержит очень много себе и минералов, и витаминов, и чего там только нету. Также бамбуковый уголь э, сужает расширенные поры, то есть для тех, кого, кто обладает расширенной кожей, для кого расширенные поры, это прям я надеюсь, что это будет большим спасением. И э, уникальная способность бамбукового угля заключается в том, что он э, излучает инфракрасные лучи, которые как раз перезагревают глубокие слои кожи. И этим самым расслабляются наши напряженные мышцы лица, стимулирует выработку коллагена и улучшает кровообращение. Одна маска будет творить вот такие чудеса. Но обязательно послушайте Анну Монгерт. Я думаю, что она намного больше расскажет. Все-таки еще раз повторюсь, что она сама создает эти продукты и очень дотошно подходит к каждому компоненту, каждого продукта. И, кстати говоря, бамбуковый уголь снижает кислотность воды, поэтому э, все мы знаем, что когда мы моем лицо просто водой, потом надо обязательно протереть тоником, чтобы восстановить ваш баланс. Но благодаря бамбуковому углю э, вода, простая из-под крана, она будет нам наносить меньший вред, чем э, здесь, о, вернее, не, не благодаря бамбуковому углю, а благодаря маске. А наши любимые сыворотки, такая парочка сывороток на основе слизи улит, со слизи улиток и с ядом гадюки, тоже достаточно хорошо их используют летом, особенно вот с ядом гадюки. Долго тоже говорить об этом не буду, наверное, все, каждый уже пользуется и не один раз, и знает эффект. В каталоге также представлена серия с черной икрой. Я не знаю, вот, может, вы и подскажете, те, кто уже давно, сколько лет уже этой серии и настолько она вот востребована, настолько она всегда покупаема, причем в любое время, в любое время года. Наш бестселлер, точно эта жемчужная линия, существует уже более 14 лет. Это я вам точно могу сказать. Это наша жемчужная линия. Если кто-то о ней не знает, то обязательно познакомиться. Вообще, ага, на семилетней компании. Но это получается 2006 год, то есть более 12 лет уже серия ДНС, Черный крон, а жемчужная линия еще больше серия Zen на основе стволовых клеток красного риса. Вы знаете, я работала в офисе 4 месяца и встречаюсь здесь разных консультантов. И вот есть такие консультанты, которые приходят, например, только за одной тоналкой нашей, да, а есть консультанты, которые приходят только за линией Z. Так интересно за ними наблюдать, и причем э, линию Zen, как правило, э, приходят, э, покупают только те, кто вот, э, готов потратить такие деньги. Хотя я считаю, что это небольшие деньги, да, и, наверное, вы тоже согласитесь, тем более, раз, раз мы консультанты. Но вот прочувствовать линию Zen могут действительно женщины, которые вот, позволяют себе э, дорого за собой ухаживать. И они позволяют, лично у меня клиента которые э, пользуется только израильской косметикой, мы знаем, что израильская косметика считается там самой лучшей в мире, и стоит она там один флакончик крема, причем не в таких, э, все верно, да. Э, э, израильская косметика иногда бывает представлена в таких э, тюбиках, не, вот, не в таких флаконах, как у нас, но стоит она, ну, там буквально 7 тысяч, 10 тысяч рублей, да. И у меня эта клиентка, она сама живет просто в Израиле, но она приезжает сюда, например, раз в полгода или раз в год, и она у меня сразу берет по 2, по три серии, потому что она говорит, я разницы не чувствую. Поэтому а, про серию, Zen можно говорить, конечно, много, но, как всегда, лучше все попробовать. Серия с гиалуроновой кислотой, щит мировой косметологии. Даже не знаю, стоит ли говорить, потому что про гиалуроновую кислоту уже знают все, знают и школьницы, и знаем мы, знают и те, кто просто не пользуется кремами, но уже гиалуроновая кислота и то, что она необходима нашей коже, уже знает все. И гиалуроновая кислота очень хорошая хорошая линия именно наверное летом, потому что она очень хорошо. Все верно. И гиалуроновая кислота она очень очень у нас раскупается, разлетается летом, потому что очень хочется увлажнять кожу летом сильно и Условия уже позволяют. У нас уже нет искусственного отопления, а все мы знаем, да, что днем использовать дневной крем с гиалуроновой кислотой нельзя, именно в периоды, когда у нас есть искусственное отопление. А вот летом мы отрываемся, используемый днем и ночью. Честно говоря, вот я уже говорила, у меня уже жирная кожа, я не особо понимала эту серию. Серия, серия для жирной кожи, для жирной комбинированной. Пока сама ее не попробовала. Я вам очень рекомендую. Это такое наслаждение и это такой эффект оказывается. Вот как-то так. Вот даже объяснить не могу, почему раньше не пользовалась, почему не прониклась раньше, а теперь очень люблю. Серия с оливковым маслом, у нас тоже она, по-моему, точно уже с 2005 года существует. Очень такая серия для тех, у кого аллергенная кожа, или серия больше, ну, я рекомендую для тех, до 25 лет в основном, просто для поддержания собственного здоровья нашего лица, нашей кожи лица. Уникальная серия с маслом чайного дерева. Я не знаю, кто-то есть, кто вообще не пользуется гелем с маслом чайного дерева. Неважно, какая у вас кожа жирная, не жирная, но мне кажется, он у всех наших консультантов стоит. Уж про само масло чайного дерева я молчу, потому что моей дочке три года, она его знает с одного года, и это единственное. Масло, единственный крем, который она позволяет, чтобы ее нанесли на, на кожу. Причем я ее не развожу в воде, и все нормально, у нее кожа не, воспри... не краснеет, ничего, у нее, Одним словом натуральное масло, и тут даже, если да, мое лицо, гель МТТО. Да, мне кажется, здесь нет таких, которые не знают этот гель, которые не любят этот гель, но он действительно уникальный. Маски дерево действительно аптечка. А, наши, наша витаминная серия, наша серия с хлопковым молочком. У нас тоже ее любят почему-то больше всего летом, она не такая тяжелая. С хлопковым молочком в основном берут те, у кого аллергии вообще на все, но им подходит хлопковое молочко. Потому что это гипоаллергенная, и вот есть у нас консультанты, которые берут только, например, хлопковое молочко, они не возьмут больше ничего, хотя у них может быть нормальная кожа, и у них нет противопоказаний, что в другую серию попробовать, но вот есть такие, которые просто влюбляются в эту серию, и все, даже предлагать без полезного. Летом не забывайте про нашу очень классную сыворотку, которая делает нашу кожу бархатной. Это, это э, сыворотка Moning Miracle с витамином С. Можно Мочи Moning всегда говорит так. Э, не стоит нанести одну каплю. Когда он демонстрирует эту сыворотку, он говорит, я ничего не говорю. Я просто наношу одну капельку на кожу своему своему оппоненту, и все, и сыворотка продается. И я могу сказать то же самое, я взяла в свое время тестер, чтобы понять, что за сыворотка такая, потому что они говорили очень много и очень восторженно, и мне стоило просто даже взять пальчик, на пальчик нанести, и я поняла, что я хочу эту сыворотку. А эффект, который дает эта сыворотка, это это просто не сравним поэтому если хотите, чтобы у вас с утра уже был была такая бархатая, нежная на ощупь кожи, то обязательно пользуйтесь сывороткой. Вот так вот. Одна сыворотка из стороны открывает. Отбеливающий крем. Отбеливающий крем. Крем для рук и сыворотка для груди. Кстати говоря, везде на Новосибире Сыворотка с витамином С, мы пока дефицит, да. у нас ее тоже нет, к сожалению, но у нас она всегда быстро расходилась, и мы не ожидали, что вот окажется она дефицитной пока. У нас появились уже в прошлом месяце биодобавки для груди, кстати говоря, если кто-то еще не знает, по поводу биодобавки для груди, это не обязательно, что биодобавка будет действовать только на вашу грудь, там, Будет менять форму, будет улучшать форму. А биодобавка она очень хороша именно для женщин в том плане, что она восстанавливает такой гормональный баланс. Там очень много растительного эстрогена, то есть не химического, а растительного, который, еще раз говорю, что успокаивает нас и восстанавливает наш гормональный баланс. Поэтому э, рекомендуем пользоваться тоже этой пиодобавкой. мы уже на себе испробовали, мы уже видим свои результаты. Да, для женского здоровья очень классный состав. Ничего такого слишком выпьющих химического нет. Там в основном, там большинство трав. Надеюсь, вы все пользуетесь новой линией СПА. Очень вкусный такой, особенно Ли, вот мой фаворит это Ли Чепион. иногда хочется ежевикой попользоваться, улучшенная формула, действительно улучшенная. Дочка экспериментирует, после двух детей подряд грудь опала, сегодня позвонил, сказал, что один размер грудь прибавилась, неделю использовал. Вот так вот, идет добавка и сыворотка для груди. Да, линия СПА, она действительно усовершенствована. Если грубо говорить, по составу, когда мы смотрели, мы поняли, что объединили то масло СПА и плюс объединили сыворотку Slim Body Expert, и поэтому у, у нас такой вот двойной э, взрыв, двойной эффект получается от этих масел, от этой линии вообще. И наши любимые серии, я думаю, да, два в одном, ну там не только уже два в одном, там уже наверное десять в одном. Наши любимые серии Некто, скажите, пожалуйста, нравится ли вам она, получаете ли вы наслаждение от нее Вообще фирма Некто в своем, если вы смотрели первую презентацию, только они заявили о себе так: мы вкладываем радость в каждый наш продукт, поэтому даже Просто вымог волосы нашим продуктом, просто волосы нашим продуктом, вы станете счастливее. Я не знаю, или это просто внушение. Само внушение сработало, но я действительно, когда я вас в первый раз кокосовым шампунем, кокосовым кондиционером, я вышла какая-то счастливая. Потом мне говорили, наши консультанты действительно какая-то ты счастливая, вернее, каждый консультант, помыв волосы этим продуктами, тоже становились счастливее на мгновение. А потом я открыла другую серию, органовую, и я опять вспомнила про эти слова, потому что опять какое-то счастье появляется, я не знаю, тогда я уже не думала об этой, об этой заявке, но то, что наши шампунь, шампуни фирмы «Энэфта», они действительно работают, они очень классные, и у нас появляется новая серия для волос от этой фирмы от этой, вернее, этой линейки на основе миндального масла. Так что ждем шампунь, ждем кондиционер. Хочу вот поставить, похлопать вот так вот от радости, потому что серия будет очень классная, судя по тому, что миндальное масло будет избавлять от перхоти, сибореи и секущихся кончиков. Кстати говоря, вот именно эту серию рекомендуйте мужчинам, у которых есть залысина, девушкам, которые для сухих и очень сухих волос эта серия. Рекомендуйте девушкам, которые находятся, у которых находится на, на грудном скармливании и всегда после того, как они кормят. Всегда выпадают волосы практически. Это... Поэтому будем рекомендовать им, рекомендуйте и вы. И, кстати говоря, в нашем каталоге, в новом, для какого типа волос? Для сухих и очень сухих. В новом каталоге делали очень удобно, расписали вот так теперь. Ой, сейчас минуточку. Волосы шампуня уникальный аромат. То есть теперь вы видите, да, органовая серия для тусклых матовых волос э, на основе миндального э, масла для сухих и очень сухих волос. Э, сейчас мы перейдем к серии на основе кокосового масла, и там нас ждут новиночки, которые мы очень давно ждали, и причем мы уже многие ими пользуемся, потому что когда мы были в Москве на итоговом фестивале в марте. Нам посчастливилось получить их в подарок, кому, кому что. Ну вот смотрим. На основе кокосового масла сухие тусклые волосы. И мы ждем масло для тела и скраб для тела. Это просто очень вкусно, потому что мне достался скраб. И я могу сказать, что я им пользуюсь для лица, и мне очень нравится эффект еще и на лице. А, а масло для тела нам приводили в качестве а, просто образца. Оно достаточно такое жирненькое, хотя впитывается хорошо, но оно хорошо для массажа. То есть, если вы делаете себе массаж, вы, наверное, часто вам говорят а, ваши массажисты, а, чтобы вы пользовались именно жирными. А, маслами, жирными кремами именно во время массажа, особенно если вы делаете баночный массаж. И вот наконец, у нас появится это масло для тела, а вот аромат там просто сногсшибательный. Да, маслом пока только пользуюсь я. Вот. Ну, у нас у нас человек привилегированный, но мы только, но мы тоже на себе его попробовали. Вот. Но это еще не все. Фирма Некта нас радует прям Сразу очень хорошо подошел для моей внучки. но ну, потому что стопроцентное органическое масло, хоть органовое, хоть кокосовое, и большое количество именно этого масла в каждом, в каждом продукте, что великолепно для массажа. Вот, про массаж да, сказала. Продолжаем, потому что фирма «Энекта» нам предлагает еще вот такой интересный кремовый гель для душа Кокофламинга на основе кокосового масла. Кстати говоря, он уже будет 500 мл и стоит будет 495 рублей для консультантов. Тяжело было найти именно по поводу этого кремового геля какие-то отзывы в интернете. Ой, для клиентов, простите, да, 475 для клиентов. Тяжело было найти какие-либо отзывы, поэтому подождем, что нам скажут наши, наши вышестоящие руководители по поводу этого кремового геля Но я думаю, что нам всем тоже очень понравится. Вот, а еще у нас появляется абсолютно новая линейка по уходу за волосами. Я, насколько знаю, у нас вообще никогда не было ни каких-то там специализированных шампуней для окрашенных волос, ни лаков, ни сухих шампуней. И наша компания. Так, и тропик супергели. Моя клиентка их назвала Мохито пина Колада. Вот так вот. И наша компания позаботилась о блондинках. Мы представляем новую серию. Серия называется Про Серия средств. Да, кстати говоря, я пока готовилась к вебинару, мне так захотелось перекрасить и стать блондинкой, подумала я, чтобы спробовать все на себе. Серия называется «Провок», эта серия принадлежит той же компании Godra UK, которая выпускает нашу серию «Инекта». То есть мы все знаем, что эта компания более ста лет уже на мировом рынке. И вот эта серия «Провок», она существует уже более 30 лет. Но я когда искала в интернете отзывы и вообще все про эту серию, я скажу так, что в России они знают... Ну, не так хорошо бы, как, хотели, как наверное, должны были бы знать за эти 30 лет. Изначально эта серии именно вот, э, вот эти шампуни, вот эти регенерирующие кондиционеры, изначально э, выпускала компания Шмарцкоп и Херкель. Потом эта компания, наша компания уже, наша компания Godre UK выкупила. Э, она называлась раньше по-другому, потом... Сделала из нее серию про и э, начала активно распространять по всему миру. Какие отзывы? Э, все склоняются к тому, что не совсем э, такой уж... Да, уж нас. Ага. Все склоняются к тому, что не очень такой прям приятный запах. Вот посмотрим, что у нас придет. Возможно, что они пользуются подделкой, потому что я встречала разные цены на, на каждый продукт этой серии. Там и за 280 рублей можно было купить. Но, конечно же, и отзыв Спасибо, Наталья Но, конечно же, и отзывы были негативные, потому что надеялись, что будет все вау. Поэтому своим клиентам, если вам будут возражать, что вот, в интернете можно за 280 рублей купить, объясняйте, что это подделка, и, насколько я поняла, в России вообще только одна компания имеет право, имеет лицензию распространять данную продукцию. Одна девочка в интернете выложила отзыв, она сравнила несколько продуктов, которые направлены как раз на то, чтобы, чтобы осветлять чтобы использовать осветляющие шампуни, которые не просто, не просто ухаживают за нашими волосами, но убирают вот этот желтоватый пигмент у блондинок. И она сравнила право... шампуни серии провок с одним шампунем итальянским тот итальянский шампунь обошелся их 35 евро а этот шампунь она купила за 7 евро и она сказала что вот хороший почти идентичный эффект что и у итальянского шампуня поэтому если ограничены денежных средств, по а 35 евро это достаточно хорошая сумма для простого шампуня, то можно спокойно приобретать шампунь этой серии и ожидать, что эффект будет хороший. Поэтому, несмотря на то, что ваши клиентки, платиновые блондинки или, бепель, или имеют пепельный оттенок волос, можно, с помощью этих шампуней осветляющих можно обыграть теперь э, цвет э, волос каждой женщины. Есть звук? Звук есть. Хорошо. Идем дальше, потому что... Ну, я уже сказала, да, что вам профессионалами, и, кстати говоря, многие профессионалы рекомендуют эту серию. И сразу все продукты бренда показывают мгновенное преимущество и видимые результаты. И все независимые отзывы, которые давали простые клиентки, простые покупатели, они все говорят, что эффект просто даже как от шампуня шикарный. То есть волосы легко расчесываются, волосы блестящие, волосы красивые, и желтоватый эффект, он все равно уходит. И вот в качестве примера, а, кстати говоря, сейчас, минуточку, вернусь. Здесь у нас представлен еще сухой шампунь. Пользуйтесь ли вы сами сухими шампунями? Меня слышите сухой шампунь вы знаете или нет да вообще в наше время сухой шампунь уже стал такой тоже неотъемлемой частью нашей нашей косметички даже очень он очень рекомендуется мужчинам потому что его основная задача Абсорбировать севом, то есть секрет самих желез. Ну, то есть представьте ситуацию, что вы, у вас уже вечер, либо даже э, мы все едем на итоговые события в Москву, с вечера садимся в поезд, понятное дело, у нас э, весь день мы провели, мы работали, нам некогда было помыть голову, мы сели в поезд, то есть один день у нас уже грязные волосы, на второй день мы приезжаем, ну я рассказываю, как мы из Казани приезжаем в Москву, мы приезжаем с утра в Москву, в гостиницу сразу, сейчас расскажет Татьяна, что такое сухой шампунь, в гостиницу нас сразу, конечно же, не заселяют, нас заселяют только в два часа, то есть вы понимаете, что ваши волосы уже двое суток как грязные, а, как правило, мы приезжаем день в день, то есть день торжества, и нас заселили два часа в гостиницу у нас начинаются скорые там сборы, тем более, что мы живем в одном номере с кем-то, ванну приходится делить, и мы можем просто не успеть высушить волосы, особенно если в гостинице нет фена, или даже если есть, есть фен, опять-таки у нас две девушки, две женщины, и фен нужен обеим. И вот в таких экстренных ситуациях, Мыть в туалете голову или не мыть? Вот можно не мыть, потому что можно воспользоваться сухим шампунем. И э, суть его в том, что э, как им пользоваться? Во-первых, надо расчесывать очень хорошо волосы. Распылить на них небольшое количество продукта, причем обязательно запомните, что надо держать на очень достаточно хорошем расстоянии, 20-25 см минимум, если получается, то еще дальше, потому что любой сухой шампунь может оставить такой э, белый налет, и ваши волосы, особенно если мы темненькие, могут вообще оказаться потом седыми. Но не пугайтесь, если вы потом минут 15 еще хорошенько все это расчешите свои волосы то этот налет все равно уйдет. Но чтобы это предотвратить, особенно если вы ограничены во времени, то э, используйте на очень длинном расстоянии. И э, ни в коем случае сухой шампунь не используйте э, ежедневно. То есть он нужен именно в таких э, экстренных ситуациях. Когда вы понимаете, что все, вам надо выглядеть идеально, а у вас нет возможности уделить своей голове там один час, например. И когда у вас торжество закончится, то лучше помыть все-таки волосы обычным ежедневным шампунем. Вот, чтобы наглядно вам было понятно, вот Татьяна, да, чтобы наглядно было понятно, как он работает, я взяла отзыв одной девушки. Опять-таки, это независимый отзыв, и именно отзыв на нашем уже теперь сухом шампуне. Вот, что было с ее волосами, которые она не мыла три дня, и после применения сухого шампуня. Даже специально оставила вот эти ссылочки ее, чтобы вы увидели, что это действительно отзыв из интернета, вы можете его тоже найти легко. Так что вот ждут нас такие интересные новинки. И еще раз говорю, что это... Эта серия существует более 30 лет, это серия, которая признана профессионалами и специалистами, это серия, которую испробовали многие в мире, особенно в Европе, и нам есть чем гордиться, нам есть как, нам есть что представлять нашим клиентам, и у нас действительно очень классный и очень хороший продукт. Для наглядности показаны здесь на картинке каждой серии, да, для чего? Вот одна серия, которая устраняет желтоватый налет на пепельных блондинках, а другая серия, она подходит для теплых плотинок. Другая серия, имеется в виду вот это. сейчас, минутку, открою еще раз, что вы показали, чтобы... Наши блондинки станут еще краше, да, вот так что э, наши блондинки, пожалуйста, скидывайте фотографии до после, чтобы мы могли уже показывать. То есть у нас для теплых блондинок придет шампунь усиливающий цвет и кондиционер э, для блестящих волос. Волосы станут живыми, волосы станут красивыми и ухоженными. Ну а мы пойдем дальше. Не забываем летом про наши губы, про наше масло для губ. Это именно масло, это именно такой хороший люксовый уход для наших губок, в основе которого лежит три вида натуральных масел. Я думаю, что все многие подготовились к лету и уже воспользовались сывороткой. Хотя, если не подготовились, то начинайте сейчас, потому что лето все равно обещает, что будет жара будет хотя бы в июле, чтобы вам не пришлось лишний раз красить тушью, а уже иметь свои густые, красивые, длинные ресницы. Помню, как мы хорошо ее продавали в прошлом году, потому что это была новинка и масло для вып... у нас. Правда, Наталья, у нас правда все отличного качества. Вот сама не верю в это, не то что не верю, сама вот каждый раз в это верю, говорю и еще больше верю, так, как, как говорится. Поэтому у нас каждое средство классное. Перейдем теперь к парфюмерии. У нас не ожидается новинок летом частью парфюмерия, но так как мы сейчас обучаемся в академии, и в общем части у нас каждый что-нибудь скинет, я сегодня открыл такой-то для себя аромат, я для себя вот такой-то. Каждый, каждый день ты понимаешь, что есть уже информация, когда будет поступление новинок. Любовь Арсентьева, нет. Вы же у нас тоже складодержатель, вы всю информацию саму первый узнаете. Что касается партнерии, то каждый день мы открываем новый аромат, каждый день мы открываем аромат по-новому. Причем мы через неделю можем вернуться к этому аромату и опять его открыть по-новому. Вот, вот это вот обучение в Академии, вот это общий наш настрой, общая наша волна, она творит чудеса, это честно. Я вот, каждый что-то скажет, я для себя открыл теперь там Раньше я никогда не понимала аромат номер 14, номер 15. Но так его красиво распишут в нашем чате, что ты понимаешь, что ну, невозможно не влюбиться. И, э, кстати говоря, э, для себя я сейчас, Академия меняет нас каждый день, это правда. Я вот говорю, это не потому, что нам важно проталкивать идею самой Академии, а потому, что ну, вот я влюблена в эту идею, влюблена в команду. Э, и... Я просто понимаю, что Академия это, – это абсолютно новое. Я просто до конца еще даже мозгами не понимаю, что это, но я чувствую. Вот, но давайте вернемся к ароматам, потому что э, благодаря... Что студентов? А у студентов? А благодаря, э, благодаря Академии я поняла, что нет такого четкого на самом деле разделения между мужскими и женскими ароматами. Студенты, да, я же говорю, наша команда, имеется в виду команда, для меня команда это уже все те, кто причастен к академии, кто учится в академии. Я тоже студентка, к счастью, первый поток прохожу как студентка, мне так это нравится. Вот. Я уже сбилась. Влюблены по собственным желаниям в коллекцию по новым ощущениям. Правда. И если... Если наши клиенты говорят, у нас такой маленький выбор наших ароматов, честно вам говорю, ну как он может быть маленьким, если каждый аромат можно преподносить с разных, с абсолютно разных сторон, и тем более, что когда мы каждый день разговариваем об одном, можем разговаривать об одном и том же аромате, а у нас более 40 студентов обучается сейчас в первом потоке, и у каждого свое видение, ты понимаешь, что... Один и тот же можно просто выкупить один аромат и продать его сразу по нескольким запросам, например. Но это я говорю, конечно, грубо и утрированно, но все, же ты открываешь для себя по-новому, каждый аромат, это правда. Тем более, если ты начинаешь вникать в состав, в каждый компонент, а ты зашел в интернет там поискать, что же такое делать календул в твоем э, в этом аромате. Ты, поним... ты уже зашел на 35 сайтов, и на каждом сайте ты что-то нашел уникальное про эту календулу. Ты понимаешь, что ты уже влюбился в этот цветок, хотя он тебя... Для тебя раньше он был как сорняк. Вот. А я сейчас возвращаюсь к тому, я сейчас вспомнила, что я в последнее время полюбила 100% мужской аромат на себе. Он начинается тоже с таким перцем, но потом он такой прохладный, такой холодный. И вот именно в жаркое время он мне очень понравился. И для меня после 101 аромата было очень тяжело подобрать любой другой аромат. И вот на этом аромате, на одном из этих ароматов я так хорошо остановилась. И потом приходил у нас Бульгина Априян со своей клиенткой которые тоже там не любят никогда ароматы, никогда не носила, но вот никак не могла подобрать, и именно 100% мужской, может, в то время мой настрой ей поправился, так или повлиял, она настолько тоже так, о да, мне это нравится, поэтому женский или мужской аромат ⁇ это очень размитый, это очень условное понятие да, поэтому не отказывайтесь, наносите на себя и мужские ароматы. Возможно, именно в данный момент, именно может на три дня, но вам нужен и мужской аромат. У нас есть э, красивые, нежные ванильные, такие сладкие ароматы из коллекции э, грани размытый тоже, да, из набора Олала. У нас есть для лета очень классные легкие ароматы Paradise Man и Paradise Woman, есть City Man, City Woman, YX, парные ароматы. Интересно, что у нас действительно у нас никогда не приходит аромат сам по себе, они приходят именно парными, это тоже такая визитная карточка для нашей компании. Вообще мало компаний. Мало компаний, в которых есть такое большое уже количество своих индивидуальных ароматов, поэтому говорить о том, что у нас маленький выбор, я бы не сказала, как я думаю. Хотя, конечно, иногда хочется что-то не наше, чтобы, либо чтобы у нас появилось что-то такое, что ты там услышал, что ты там полюбил. И я совершенно неожиданно для себя недавно открыла аромат Femme by L'Ambre. Uh, знаете ли вы этот аромат? Он в свое время, приход... он в свое время приходил у нас без пробников. и uh, когда я его услышала, я обомлела, что он у нас стоит и не продается. Там настолько нежные, начинаются нежные такие цветочные ноты, но они сразу потом переходят в такое... Легкий, легкий, легкий вот, как будто дунул ветер и вот, а, принес аромат цветов. То есть для лета это очень классный, практически прозрачный портрет. Если вы его еще не, а, не почувствовали, не прочувствовали, то обязательно нанесите, обязательно прочувствуйте. Мне кажется, нет пробок, это большой минус, да, непри согласно. Но вы, Дмитрий, можете нас попросить, и мы вам принесем, пришлем, вернее, надушенные бусины блотеры с этим ароматом. Вот. Переходим в хит наших ароматов Сан-Тропе, особенно женский. Я помню, как плакали наши консультанты Казани, не только Казани, когда Сан-Тропе у нас исчез на полгода. Я помню, как у нас выкупали его по 5-7 штук в одни, в одни руки. А, много чего говорить не буду, но такое изобилие сочных фруктов. Ты понимаешь, что ты наносишь женский сантропей, и у тебя как будто вот, э, самый такой спелый персик э, э, стекает с тебя. В том смысле, когда ты ешь этот персик, и вот, э, слюни проглотишь от того, насколько это все вкусно. Про Элис Луис мы тоже не забываем, потому что ароматы от Ирен Фармакиди от истинной француженки они тонкие, завуалированные, но в то же время они очень многогранные. Их просто надо распознать, сам секрет. Сам секрет Сан-Дезир, Амалтея, аромат. у нас самые первые парные ароматы пришли, это Амалтея и Арче, и к счастью они до сих пор у нас есть, и, и очень красивые легенды есть у этих ароматов, если вы никогда не слышали, то попросите своих э, спонсоров рассказать вам об этой легенде, ее знают все. И мой любимый аромат, номер 101, аромат, который не должен на вас звучать в принципе, аромат, который должен исчезать буквально минут через 20, через 30, он просто должен это сделать, но он начинает работать э, очень глубоко с вами. И я могу утверждать, что этот аромат настолько влияет на наше подсознание, и он очень сильно нас меняет. Если ваша клиентка просит, хочу что-то такое, не понимая что, хочу, чтобы изменилась жизнь, хочу вот... и вроде бы она еще не понимает, в чем изменилась, то смело предлагайте свой первый аромат. Если едет на... сразу надо предупреждать, что аромат должен исчезать. В этом его уникальность. Если вы до сих пор его не распробовали на себе, я на него подсела, а как же, по-другому нельзя, потому что это просто вот супер араба, Ну, я как будто в Греции, вот. Он не для других, он только для меня. Я его приняла совсем недавно, он классный, он действительно классный. Если вы его не распробовали, если он вам не нравится, все равно постарайтесь э, поносите его неделю. Неделю просто поносите. А сильно на себя не наносите, конечно же, очень прям, может, на далеком расстоянии просто нанесите капельку и все. Но неделю поносите и посмотрите, что изменится в вашей жизни. Он необычный, вообще крутой. Он действительно крутой. Он крутой. Ну, в него слушаться надо, конечно, надо. Но одним словом пользуйтесь. Говорить можно многое, но именно вас он изменит так, как нужно вам. У нас есть новинка декоративной косметики. Ждем, ждем, ждем летом карандаши для бровей. Три вида: светло-коричневый, тепло коричневый черный коричневый. Ура! Потому что у меня многие спрашивают. Это был большой пробел, что у нас их не было. И у нас скоро в продаже появляется 10 новых оттенков франц... помады. Французский шип. Раскройте секрет французского стиля. Так что ждем. Не забывайте. Да, ура, закладок. Не забывайте про наши карандаши, когда летом, все будет, Татьяна Юрьевна, летом. Лето у нас особенно на короткое, все помады матовые, похоже. Да, матовые, помады матовые. А не забывайте, что у нас есть достаточно тоже новые карандаши для глаз, карандаши для губ. декоративной косметики мы в принципе обеспечены и биби кремом, наши классные уникальные базы под макияж, тех кого плывет макияж особенно летом, просто без базы не выходим, я вам честно скажу, что наша база настолько хорошо задерживает влагу кожи, что даже если я сижу летом, Ой, вернее, я сижу дома, но за компьютером я обязательно просто наношу себе базу, чтобы вот э, влага не уходила. А мы обеспечены тональными средствами, обеспечены э, пудрами, хайлайтерами, бронзаторами, румянами. Так что нам не, не на что жаловаться в плане декоративной косметики. у нас теперь все есть, все будет. про жидкие матовые помады, базы это супер не только база, про жидкие матовые помады тоже уже много говорили помады наши, наши помады они не ушли не переживайте, сейчас есть небольшая задержка доставки некоторых таких ходовых тонов, ходовых оттенков, но они будут нам обещали уже буквально ну, месяц, еще два а, поэтому не переживайте. Единственный пятый номер, он э, до, э, есть, остался в небольшом количестве, но пятый номер уйдет из нашей коллекции. У нас есть что с тенями, тени у нас на месте, двойные тени у нас присутствуют, тушь для ресниц у нас двух видов присутствует. Синий моно у нас э, тоже есть, но до исчерпания запасов. Жидкая черная подводка у нас есть, и карандаши из старой коллекции уже в очень маленьком ограниченном количестве, но некоторые цвета у нас есть. Особенно карандаши для глаз у нас побольше э, запасов, чем карандаши для губ, если честно серия ламбини у нас на месте, очень люблю эту серию, потому что сама ей пользуюсь, особенно мне очень нравится гель масла, и оно настолько натуральное, вот даже если у вас есть ранка, и в эту ранку вот, положить гель масла, то оно даже щиплет не будет, вот настолько, я проверяла вот именно на рамках, насколько щиплет или не щиплет, Шампунь у нас тоже для детей очень классный, поэтому не смотрите, что это детская коллекция. Взрослые ее тоже очень любят и очень даже в восторге от всей этой коллекции. Из серии Slim Body Expert, по крайней мере, у нас остается только, осталась только осталась биологически активная добавка. И пусть она дольше у нас будет еще и еще будет, запасается наша компания этими добавками, потому что я уже не представляю себе, как мы сможем прожить без этой добавки. Пользуйтесь нашими добавками. Кто пользуется? Всеми тремя сразу. Антикс, да. Ольга пользуется. Что, больше никто не пользуется? Да, мне нравится принимать. Все, ага, постоянно. Действительно, постоянно. И я, она для чего? Она, прежде всего, Светлана, наша биодобавка, вот Лена Набиульна здесь была, я ей очень доверяю в плане ее мнение, наша биодобавка избавляет нас от внутреннего жира, самого опасного жира в организме. То есть, если мы занимаемся спортом, уходит внешний жир, а внутренний жир, который обволакивает наши органы, он э, остается. Для того, чтобы исчез внутренний жир, надо по-другому питаться, надо по-другому даже жить, наверное. Но вот наша биодобавка, она хорошо справляется именно с внутренним жиром. Помимо этого, конечно же, есть кофеин, который добавляет очень много энергии, дает витаминную энергию бодрость, он избавляет постоянно регулярное использование, применения этой биодобавки, помогает вообще избавиться от, избавиться от многих таких хронических даже болезней, я бы сказала. Одним словом, результатов у нас много, это правда. Вот, вы можете посоветовать даже с Ленео Федори, с вашим спонсором, она, она тоже много лет была и она слышала о результатах наших и других консультантов. А теперь переходим к акции. Уже пора немножко закругляться. Лондин будет прикольный пластик для детей, который снимает зуб от укусов насекомых. В в форму. Да. А, по поводу пластыря, Ольга, здорово, если будет такой пластырь, но пока пластыря нет, я всем рекомендую пользоваться маслом чайного дерева, еще раз говорю, кожа не прожигает, несмотря на возраст ребенка, несмотря на, на насколько тонкая кожа и нежная чувствительная кожа у ребенка. Итак, первая наша акция Акция состоится с 18 июля по 8 июля. Если вы покупаете два любых средства из нашей солнцезащитной серии, обратите внимание, что эти средства либо, либо это бальзам после загара и крем для тела СПФ-15 то вам дается скидка 30%, 30 скидка на весь набор. Либо вы также можете купить охлаждающий бальзам и крем для лица с фактором 30, и тоже будет такая же скидка 30%. Ну, конечно, все зависит от того, что есть у вас на вашем складе, и все это до исчерпания запасов. Но нас уверяют, что запасы еще есть, поэтому воспользуйтесь этой, этой хорошей скидкой, потому что наши кремы, они, они действительно кремы. То есть это не просто защита, я еще раз повторяю, это кремы, которые заботятся еще и о вашей коже. И э, наша, наша любимая продукция, наша, вторая акция для нашей любимой продукции – для продукции фирмы Линии Электа. Итак, если вы покупаете шампунь и кондиционер, то вам в подарок идет гель для душа. Если же вы покупаете шампунь и маску, то вам в подарок также идет гель для душа. Самое важное, акция тоже длится с 18 июня по 8 июля, всего получается при недели, и самое главное, что вы должны покупать э, шампунь и кондиционер одной линии. Речь идет только об органовой линии и о кокосовой линии. Можно начинать собирать заказы клиентов. Да. И, конечно, собирайте заказы и сами предупреждайте, потому что я понимаю, что каждый склад держатель, он должен запастись к этому 18 июня. Определенным запасом, я думаю, что э, будет очень много заказов. Ну, я вот рассчитываю, что в Казани будет действительно много заказов. Итак, запомнили, да, с 18 июня по 8 июля, и э, покупаете шампунь и кондиционер одной линии, шампунь и маску э, тоже одной линии. В подарок вам идет, идет гель либо лайм и мяка, и э, либо тропический фрукт и кохоз. Супер акции, я тоже так считаю. Так что готовьтесь. Акция на пробнике а, объемом 1,6 мл у нас продолжается, да, но у нас остается очень мало видов ароматов, в основном это мужские остались ароматы, это Арчи, это Сан-Секрет сан, сан а, Арчи, Арчи Винтер у нас есть, ну очень мало остается, поэтому... Если это ваши любимые ароматы, если они у вас хорошо расходятся, то успейте их приобрести. Акция заключается в том, что вы покупаете один пробник, а второй вам пробник в подарок. Пожалуйста, Юлия, я очень рада. Я также хочу сказать, что у нас в каталоге всегда теперь присутствует карта ароматов. Это такая классная шпаргалка, я только участвуя опять-таки в академии поняла, какая она классная. Поэтому обратите на меня внимание, есть целый вебинар у Веры Бетхо, ну, наверное, где-то в 2016 году проходил, потому что тогда появился в каталоге, впервые ввели вот эту традицию вот карту ароматов, чтобы каталог содержал карту ароматов, и у Веры Бетхо есть целый вебинар, послушайте, как работать с этой картой ароматов, это прям вот незаменимый поможет. Есть еще одна очень хорошая у нас шпаргалочка, так называемый, помощник наш. Это как использовать косметическую лавре, то есть как подбирать для каждого типа кожи, какие средства из наших продуктов. Просто даже объясняя клиенту, для чего нужен тоник, для чего нужно молочко, или для снятия макияжа, почему надо отдельно приобретать крем для века, отдельно приобретать дневной крем и ночной. Я уверена, что от одного клиента вы будете получать очень хороший доход. Самое главное, чтобы понимать, для чего, и клиент вам поверит обязательно. На этом все с нашим каталогом. Сейчас я вам расскажу, что нас ожидает, какие у нас есть новости. У нас много новостей на самом деле. Расскажите о ваших эмоциях быстренько, так, в двух словах. Понравилось ли вам то, что приготовила нам наша компания? Было очень интересно. Спасибо, Людмила Федоровна. Но я еще не ухожу. Вы тоже не уходите? Здорово. Просто космос отлично. Они суперски по-моему Ждем новинки и акции, и, кстати говоря, мы уже вовсю готовимся к итоговому событию, которое у нас, хочу все сейчас, спасибо. Я, я, я тебя понимаю, Лена, потому что я со вчерашнего дня все хочу. Мы готовимся к итоговому событию, оно пройдет 14-15 октября в гостинице Бородино, в очень классной гостинице, мы были уже весной, нам там все так понравилось, там все в таком духе Бородино. И мы вас приглашаем остаться там на 16 октября, потому что будет день Академии парфюмерного бизнеса, будем рассказывать, как мы обучались, к тому времени мы все станем уже профессиональными парфюмерными стилистами. И мы расскажем все. Я про... Мы, кстати говоря, будет Елена Краснотерова, наш любимый педагог, которая... Просто нас э, влюбляет в ароматы. Отъезд на платили, как, э, как и с 6 по 13 октября. То есть сначала наша команда лидеров едет в Грецию. Из Греции прилетают они в Москву. Э, у нас два дня торжественно обучающих э, два дня торжества и обучения. А потом еще 16 октября. А мы сегодня никак не расстаемся с вами. Мы вас ждем на дне нашей Академии, мы будем более подробно об этом всем рассказывать обязательно, поэтому следите, с Академией 16 целый день будем, Бонни, не поняла, но 16, да, весь день мы посвятим именно Академии, бронировать именно 16 -е. Мы все подробнее. Ближе к этому, вы, вернее, в течение лета. Мы, конечно же, будем вам все будем более подробно рассказывать, что это за день, что там будет, почему вам надо быть, почему нам надо быть. Все расскажем. Ладно, обещаю. И более подробно вы уже видели на этой неделе пост про тренинг, который мы организуем в Казани. Извиняюсь организуем в Казани мы приглашаем удивительную женщину и женщину, которая вот, э, вся в любви женщина-любовь женщина, которая прикоснется к душе каждого вне зависимости от того, какая у нас группа наберется, большая или небольшая Наталья Селезнева достаточно уже известный тренер она, боль... она с 95 -го года ох Наталья. да она с 2000, 1995 года проводит тренинги, то есть уже более 20 лет. Она была у нас в Казани, и вы знаете, когда я обзванивала челнинских консультантов зимой и приглашала на бизнес-форум, они мне сказали, вы знаете, Алсу, мы в Казань, конечно, хотим приехать и на бизнес-форум, но если вы пригласите Натали, мы точно приедем. Вот, Казань у нас когда она была? Когда была Казань у нас? Ну, в общем, давно, по, ровно 10 лет назад, и 10 лет прошло, а про нее до сих пор все помнят. И про нее помнят наши, наши консультанты из Казани. Поэтому мы приглашаем 28-29 июля этого года в Казани, если вы из другого города приедете к нам, мы вас, конечно же, растерим, мы это все организуем, приезжайте, потому что, когда вот так работаешь на тренингах, скрываются очень такие интимные моменты каждого человека, и вот там вот и формируется вот это вот уникальное пространство, которое позволяет нас сблизить и каждая группа на тренинг она набирается не просто так я, я вам говорила что я была организатором тренингов много лет я видела как это все происходит я знаю как это все происходит поэтому приезжайте мы вас всех ждем до 25 июня включительно а стоимость ее двухдневного тренинга стоит 2800 рублей вот в москве женщина образуется внутренняя связь с ней самый а я а я в Москве на Лукинде была все отлично но каждый раз э, будете что-то новое про себя выяснять то есть э, это не, не тот случай когда ты один раз прошел тренинг и все больше тебе не надо надо если ты готов меняться, если ты готов менять свое окружение свою жизнь что же нас ожидает в ближайшую следующую неделю, 13 июня, у нас адрес проведет, каждый раз это только начало, да. Кстати говоря, ну вот, насколько мне сказали, в Пензи очень любят ее приглашать, и мы знаем, да, в Пензе какая крутая команда, какие мероприятия они организуют. Что нас ждет? 13 июня Гульнас Ибрисова проведет свой вебинар. Вебинар из цикла карьеры в академии, так скажем. То есть, если вы видели, слышали ее вебинар в ту среду, она вам показала, что вот этот цикл состоит из четырех вебинаров. Так вот, 13 июня будет уже третий вебинар из этого цикла. 14 июня, да, с наш любимый, подведем итоги. Uh, все интересненько расскажет нам на этом датчике, что нам ждать. И уже закругляет. Я, честно говоря, не думала, что я так долго буду говорить. Uh, я хочу сказать большое спасибо за то внимание, что вы не разошлись, что вы остались. И я вам желаю яркого, динамичного лета. Я желаю вам исполнения всех желаний. И я желаю вам, чтобы мы вот с вами вот так все лето вместе и провели, встречались раз в неделю, то есть мы, чтобы мы стали вот этой вот нашей вот командой. Командой, которая смотрит в одном направлении и в то же время реализует каждый, и каждый реализует свои мечты, свои цели. Вот, и наше будущее зависит от выбора, который мы делаем сегодня. Сегодня было рассказано много чего нас ожидать, и только и все равно наш выбор будем именно наш выбор повлиять на то, как мы это лето проведем. Спасибо большое, спасибо, Елена Владимировна. Спасибо вам всем. Я вас всех люблю, всех целую, обнимаю, всех жду в Казани, всех жду на итоговом событий, всех жду в Академии в качестве студентов. Я с вами вообще не прощаюсь на самом деле. Всем всем хорошего вечера.